Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим капусту с грибами. Для этого нам понадобится 300-400 грамм грибов, около килограмма капустки, хорошая грамм 300-250-300 морковки, ну хорошая морковка такая, и луковица, соль, перец, специи по вкусу. Итак, приступаем. Режем лук соломкой. Морковку натрем на средней терке. Почистим грибы и нашинкуем соломкой тоже. Итак, лук мы порезали тоненькими полукольцами. Морковку натерли. Грибы нашинковали. Вот такими пластиночками капустку нашинковали тоже. Еще в приготовлении этого блюда нам понадобится 1 столовая ложка подсолнечного масла и 1 стакан томата. Ставим в сковородку, выливаем столовую ложку подсолнечного масла и ставим на небольшой огонь. Наш лук должен немножечко протониться. До легкой прозрачности. Вот. И появление грибного запаха. Прошло пару минут. Лучок немножко пиканился. Типа, высыпаем И тоже Обжариваем до готовности. Накрыв крышкой. Грибы уварились, уменьшились в размерах. Добавляем натертую морковку. И сверху прикрываем все это капустой. У нас получилась полная сковородка, даже сверху. Наливаю в стакан тонного ссылка и пиру. Прикрываем крышкой и тушим минут 5-10 пока капуста не висит.